Здравствуйте, меня зовут Владимир Саев, вы на канале "Помощь с компьютером". В одном из видеоуроков я наглядно показывал, как можно создать учетную запись, изменить пароль, либо добавить в любую группу, например, администратор, без входа в систему, например, операционной системы Windows 7. Поступил запрос показать наглядно, как это можно реализовать в операционной системе Windows 10. Так как начинает Windows 8 и выше, функция F8 по умолчанию отключена. Как ее включить, вы можете посмотреть в одном из моих видеоуроков. Ссылка в описании будет. Ну, давайте приступим. Допустим, у нас нет диска с персональной системой для восстановления, но мы знаем пароль администратора любой из наших учетных записей. В моем случае у меня есть одна учетная запись с паролем. Система, допустим, не грузится, мне требуется создать другую учетную запись и добавить ее в группу администратора. Начиная от восьмерки, это происходит очень легко. Вам нужно догрузиться до этого момента. далее нажать Выключи и зажать кнопку Shift и нажать перезагрузка. Сразу перезагружаемся, Дожидаемся в меню. Выбор действия. Здесь нас интересует кнопка поиска устранения исправности. Открываем. Теперь на дополнительный параметр. Нажимаем командная строка. Идет такая подготовка, перезагрузка. И снова у нас закинет в параметры. Все, дождемся. Вот. Здесь указывается учетная запись, которые хоть раз заходили в систему. То есть, в моем случае это Владимир. Нажимаем по нему. И нам требуется знать пароль. Это самое важное условие, если мы не используем загрузочный диск, а просто используем меню Дополнить параметров. При перезагрузке. Вводим пароль. Нажимаем «Продолжить». Если у вас пароль, например, на английской, вы можете изменить раскладку. То есть нажимаем «Изменить раскладку клавиатуры» и здесь выбираем язык. В моем случае были просто обычные цифры, не без разницы. То есть вы можете его проверить. Вот так. Теперь нажимаем «Продолжить». Есть пароль «Не принят». то есть еще раз вводим. Все. Открылась командная строчка. Пишем здесь «rejected», чтобы открыть нам реестр. По умолчанию открывается загрузочный реестр, не наша персональная системы, а восстановление. Выбираем любую папочку, лучше всего hglocal machine, так как Classroot root и куиндз может не загрузиться лист. Раскрываем для примера, выбрали. Нажимаем «Файл», «Загрузить куст». Теперь нам требуется найти наш диск. В моем случае, будет это наш загрузочный. Вокалентист C. D. Проверить вы можете через папочку пользователей. Здесь будут отображены все учетные записи, которые находятся в системе. В моем случае это Владимир. То есть, я уверен в этом. Теперь возвращаемся в корень и идем по следующему пути. Windows, System32 и Config. Здесь нам требуется найти File систем. Выбрали. Пишем любое имя раздела. Например, 123. Вот нас он создался. Раскрываем. И требуется нам открыть папку Setup. Здесь есть два параметра. Это cmdline и SetupType. cmdline нам требует прописать команду, которая загрузится у нас при включении системы. То есть cmd.exe. Это командная строчка. Окей. Okay. Теперь, чтобы это значение выполнилось, нам требуется в SetupTime выставить значение 2. Окей, Выставили. Теперь нам, чтобы все параметры применились, требуется данный куст, который мы выгрузили, загрузить обратно в нашу представительную систему. То есть, выбрали его, файл, выгрузить куст. Все. Мы выгрузили, закрываем. Реестр. Закрываем командную строчку. И нажимаем продолжить выход и использование Windows 10. Дожидаемся загрузки нашей операционной системы. Как вы видите, запустилась командная строчка. То есть.. Мы выполнили примерно те же самые действия, только вначале немножко у нас произошло изменение. Мы нажимали не F8, а дождались загрузки системы и нажали через комбинацию Shift перезагрузка и открыли дополнительное меню. Нет. Давайте проделаем здесь создание учетной записи. Первым делом мы проверим, какие учетные записи у нас имеются. То есть пишем NetUser. Как вы видите, вот все учетные записи, которые имеются. администратором, Владимир, допустим. Мы хотим создать учетную запись Давайте также же. NetUserAdmin. маленьких. Если нам требуется учетная запись без пароля, то мы просто оставляем вот так. Если нам требуется задать пароль, пишем после админ, пробел и пароль. Допустим, 1, 1, 1, 1 5 единичек. 1, 2, 3, 4, 5, да. Slash add, то есть добавить учетную запись админ с паролем 5 единиц. Команда выполнена успешно. Теперь, допустим, нам требуется ее добавить в администраторы. Пишем net local group. Мы не знаем, как называется учетная зависимость. Допустим, у нас на, на русской или на английской версии мы не знаем. Мы написали local. А, так, local. Я его пропустил. Вот. Все группы, которые у нас имеются в нашей системе. Нас интересует вот эта группа. Администраторы. То есть, пишем NetLocalGroup снова. Администраторы. Теперь пишем учетную запись, которую нам требуется добавить. То есть это у нас админ. И также slash add. Команда выполнена успешно. После этого выходим из командной срочки. Система догрузилась. И вы видите, что у нас здесь появился еще учетная запись админ. Вводим пароль. Раз, два, три, четыре, пять. Наглядно показываю пароль тот же самый, который мы видели. Система запустилась. То есть, если вы знаете пароль от любой учетной записи администратора, вы можете с помощью данного способа реализовать создание учетной записи, либо изменение пароля. Если же вы не знаете пароль от любой учетной записи администратора, вам лучше воспользоваться диском с системой, системы. То есть загрузиться через диск, нажать «Восстановить», запустить командную строчку и выполнить те же самые действия, которые выполнили мы сейчас. На этом видео урок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте в комментариях к видео. А так, приглашаю вас на сайт isaivv.ru и на мой инстаграм-канал. Всем спасибо и до скорой встречи!